Всем привет мои дорогие подписчики. Сегодня я вам в CSGO покажу такую штуку. Я, наверное, уже все показывали, но я тоже решил показать. Как же делать сальто в CSGO. В общем, сальто. Это такой акробатический пильян. То есть либо вперед себя вы его делаете, либо назад себе Сейчас у вас на экране будет сальто как его делаю. Ну, точнее не как вы делаете, а само сальт, то есть я бырировала да, и вот потом через свою голову пойму. То есть как бы сейчас вот эти три команды. Значит, сейчас э, они. Вот вы их вы видите. А я, я вам даже и поставлю в описании. И вот вот еще команда Все. И теперь мы можем делать вот так вот. <laughs> это вообще серьезно. Хочу, хоп, это без всякого монтажа, то есть вот Хочу, хоп. Вот это, в общем все. И можем вот так вот просто сделать и Типа мы стоим на руках. Только вот здесь вот не привычно, что Вниз это вверх, а вверх это вниз, влево это вправо, вправо это влево. То есть все меняется. Вот. <свист> то есть как вот. Сама сальто как оно делается. Э -э, то есть как вот эти вот три команды. Вот. Вот эти вот три команды. <свист> Да, это не на группу получилось хорошо так ну все в общем на этом уроке закончен как делать ссылку. вот и в общем если вы хотите чтобы я вам показал как делать вот такой вот рода как у меня а сейчас он вот не показано, у него будет показан стрелочка то в следующем видео я покажу как его делать ну все, давайте всем пока. Жу извиниться, что не было так долго видео. Пока.